ваш бизнес мне было бы очень интересная и полезная информация по поводу обучения в школе есть ли способ или метод ускорения процесса обучения понимаешь это наверное очень индивидуально но но все же я не знаю я ее насколько мог короче сделал и знаете я хочу в этом году провести седьмую ступень а после этого провести еще восьмую Пусть я понимаю что нужно чуть чуть больше для того чтобы добиться тех результатов которые может добиться я к сожалению о, ладно, о, о сожалениях своих я рассказывать не буду. Ольга Рудая или Рудая, подскажите, можно ли сейчас покупать земельные участки недалеко от города как вложение? Только началась нарезка участков, пока недорого. Да, но в вашем случае нет. Почему-то я просматриваю вас, могу сказать, что тот, кто вас, вам собирается продать, обман, обманет вас. Поэтому аккуратнее, пробуйте через других людей андрей андрей здравствуйте можно рассказать как из всего что нам даете что-то э, работать как правильно выбрать я столкнулась с тем что практикуя мантры коды заклинания шума не очень эффективно работают с окружением с которыми работаю у меня результат не такой успешный как у них почему это происходит это происходит потому что вы не живете своей жизнью и не используете философию школы и здесь очень важно как раз вот эти элементы истерика обвинения обида хитрость печаль ложь зависть амбициозность отношения в семье там обидчивость там вот я не буду с тобой Разговорить. Вы думаете, это не сказывается ни на кого? Нет, это очень важно. В спокойном состоянии очень важно работать, начинать так, чтобы не быть какашкой, знаете. Быть какашкой это плохо, знаете. Быть какашкой это для эзотерика ну просто дно. Поэтому если человек сам по себе какашкой начинает действовать или практиковать эзотерику высокодуховную, то тогда на более высокодуховных людей действует хорошо, а на какашек действует плохо. Вот. Поэтому меньше злости, обычно человек говорит, мне хуже и хуже, мне хуже и хуже, а я говорю, нет, ты просто злее и злее становишься. Раньше ты мог сдержаться, а теперь ты злословишь, нудишь, вредничаешь, там, перебиваешь э, и так далее. Мне хуже и хуже. Нет. Ты просто неряшливее, злобнее, просто там на кого-то обижайся. Утром плохое настроение, вечером плохое настроение, ночью плохое настроение. Днем, потом претензии, внутренние претензии. После этого человек злится, злится, злится, злится. Потом начинает читать мантры, а рядом находится муж. Он ленивый, ничего не хочет такой. Но он там почухал себе бедро и после этого у него получается вы говорите надо же этот коллега вот этот дебил у него все получается у меня ничего Хорошо, ничего не получится потому что это духовная школа школа духовного развития здравствуйте андрей андреевич как узнать как рождается душа и сколько раз